Итак, наступила осень. Наконец-то выдался солнечный денек. И мы с мамой пошли погулять по нашему парку строителей. А также выгулять с челсиком. Чего ты тут нашла, копаешь? Пошли. Челсон! Охотница наша. Ой! Ой, кого-то нашла. Ой, копает, копает, копает, копает. Мышки, что ли, там? Кого ты там нашла? Не надо копать в парке. Челс, пошли гулять. Пошли, где мама? А -а -а! Мама-то уже ушла далеко. Вот как наслаждается. Солнечным деньком. Пошли в листья. Вон, смотри, сколько там насыпало. Челсик! Челсик охотится у нас. Какие клены красные. Листики опавшие. Красиво, да? Полночка. Да, как песня. Никого не пощадило. Это осень. Даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разлетаются, как гости. Последняя, послебал, послебала. Песня хорошая. Почему ветер листья уносит? Почему разлучила нас осень? Почему нас покинула лето? Нету ответа. Нету ответа. Нету ответа. Все, которые мы любили. Да, когда-то мы западали по этой группе, а теперь ее нету. А все, все, ничего уже. Все изменилось. А помнишь, как мы в Тольятти ходили на X-миссию? Так, ну да, Ты в первом ряду сидела. Да, в таком белоснежном костюме. там это, целовали они, обнимали. Было прикольно. А нет, я вместе с ними просто пела. И смотри, Да, на солнышке особенно. Ну, что-то желтенькое, что-то зелененькое. Где на стоятии, где начало 2000 е где x Сейчас все на месте. Кроме X-миссии. Кроме, кроме спецоперация. Что будет дальше? Где наши интересней. поездки? Где наши путешествия? Так вот только вспоминаю. Нет ответа. Что же мы раньше не снимали? Ответа. Ну вот теперь снимаем. Почему вот а снимаем? Где? Листья. Ёлочки. Англета. Любимая. Челтик. А теперь... Врадовская. Не, просто это люди, они нормальные. Да, конечно. Это, правительство. это что у нас за сигнализация такая? Ну, прям как Лондон. Это, думаешь, на пожарку похоже. Куда ты побежала? Куда ты побежала? А помнишь, как мы тут летом загорали? Трава вся скошена. А вот здесь вот, прямо под этими двумя березами. Просто трава была высокая. А теперь скосили все, видимо. А я все вспоминаю, как мы по паркам ходили. так вот и сейчас ходим. Да! Сравнилась. Ну, ну не, все то, не то, конечно, надо. но все равно. У нас тоже природа красивая. Как это -то Вон елки, елка с шишками, смотри какая. И дым отечественный. А это что такое? Mm -hmm. Похоже на то самодельная такая. Или новогодняя игрушка. Да, кормушка, смотри-ка. Пшено. А то мы ага. выкинули Вот надо было. Ну... С червячками. -то. Да, у нас червяч... А, подожди, птичкам -то как раз червячки. Ну, так а я тебе говорила. Надо нет? было, да. Ну, я тебе говорила. Понимаете, ну, червячки? Скоро сами червяков. Шишки вам смотри, какие классные. О, да. Нет, да, я больше люблю елки, сосны, пихты. Чем Это наша природа. Кедр, кипарисы, пулы. Челся, что ты там нашла? Опять что-то копает. Хулиганка наша. Хулиганочка наша. Пошли дальше. Где нет? Да, сегодня у нас и Первый день. Синий-синий-ини. лег на листочки. Я утром с собакой ходила гулять. Весь асфальт был. Вы не так скользко было Тут... не, не навернулась. Не, не, не, не упала, но подсказалась пару раз. Ага. Поэтому Осторожней. Уже uh -huh. А это вот что за ли... лиственницы ли? да, как... Ну так, а да. они не должны золотеть? Да они... Они... да, они у них опадают. Потому они лиственницы, лиственники, у них опадают. Где да вон там под елкой копала. Вот, Кто-то мангал это. оставил после лета. Вот, будем скоро приходить сюда и а, ну, okay. еду. Бу тут, тут будет очередь. <смех> <смех> ну, конечно, ну, не делай. Тут нельзя. Церковь в парке строителей у нас <смех> такая белоснежная. А это шиповник, наверное? А, нет, это роза все-таки. Такие свежие еще. Челсик! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. хоп хоп хоп хоп хоп хоп Красоточка наша. Все, охотится. А, кипарисы. И Да, красота. Когда есть солнышко, мне всегда хорошо. Я солнечная И девочка. Он, а? виноградик. Какой виноградик? А, вот, вот, на заборе? Через Виноград на заборе. Угу. Да как она называется-то? А, вот. а, храм апостола Петра. Вот так тебя обгавкали. Какой ушастик. Обгавкали тебя, да, Челси? Ну ей все равно. Что затмение сегодня? Где оно? Солнце в июле Челс, ты куда побежала? Челси? Вообще не слушается. Да, затмение сегодня было, по касательной, поверху прошло, я вообще не могла его снять, в очках видно, а в камеру нет, пришлось очки к камере предпоставить, кое-как сняла. Класс, да? Челси! Ух ты, какой листочек у мамки, насобирала. Одинокий, всем под Послеба... Ищет частичек? Части, а, после бала. У тебя все после бала. А Челс! Ты, стой, песни, Это что такое ты куда убежала? Вообще даже не реагирует. Ну, а, конечно. Искать мышек всяких. Ну-ка, стой. Бессовестная. Это что такое? ты почему не слушаешься ай-яй-яй плохая девчонка иди на поводок без толку без толку все на поводок вот так непослушная собака ой там что-то с автобусом стой куча скорых вот они что то звонили-то. Так хотелось погулять, отвлечься от всего, так и тут происшествие. Ну что-то с автобусом Это случилось. Три ну может они просто в раз приехали. А, да, да. Ну, мне кажется с водителем может плохо стало. Да, ну что три скорые к одному человеку. Ну, все может быть, ну, просто иди. в раз приехали все и, и все. Вам, смотри, Женщине плохо стало. Ну, ну, в общем ну что, узнала, что там? На переходе сбили. Она, она якобы переходила на красный, пожилая. Автобус mm -hmm. 12 вот этот? Хотел ее как бы объехать. Ну но я так сумела. и подумала. Да. Ага. И сразу три скорая, под... ну, видимо, вызвали. сразу. А три, вон четвертая еще едет. Которые ближе всего были. Вот все-таки скорая у нас работают классно. Mm -hmm. Ну тут Александровской больнице, Сказали там, кто ближе подъезжайте. сразу три подъехали в скорых. Но не вот ну не сильно четверо. Говорит Живану, но... но неизвестно, что дальше. Ну, шибанул, наверное, все-таки ну, раз обходил. Его как развернул автобус. Ага. Он хотел объехать, пытался. Ну, раз обходил, значит, уже удар, ну, как бы, послабеет. Да, в любой момент все что угодно может ну, произойти. Что -то, что -то, что -то. Ой, мам, пожилые люди всегда могут задуматься, потеряться в фокусе и так далее. Ну ладно. Пусть э, она выздоравливает. Смотри, как э, деревья прямо на свету переливаются. Еще пока, да. Еще вот осень вот, реальная такая натуральная. Листья падают. Так красиво. Во Франции сегодня плюс 20. Мы ждем, когда они замерзнут. А у нас плюс 5. Это так, Да, утром было вообще ноль. Да. Это самое. А в Москве не, говорят, сегодня минус 2 было утром. Не люблю я, когда наши злорадствуют. Как бы там ни было, страдает простой народ. Да, главное, что это, это все а политика, подождите, политика. Подождите, зима придет. Прям, а страдает злорадные. народ. Это а народ это... все хорошие. Что в Англии, не что не во все, Франции. Не все, не все. Ну, в основном, в своей общей массе ты жила, тебе хоть раз было плохое отношение? Со было? Один раз на меня напал какой-то. Ну один раз. Тридцать с половиной лет. Это не считаю. Вообще. Но мне не было страшно, кстати. Он там на меня нападал. Я как-то как привычное дело. Ну нормально, Я еще и думала. Я просто у меня не было тогда языка, чтобы ему что-то ответить. Я просто молчала. Но я абсолютно не испугалась. А люди ко мне все подскочили, наверное, человек 10. Он вас обижает, вы в порядке. Да А я сижу, я думаю, а что? это они ко мне лезут? Чего, они хотят мне помочь, что ли? Я прямо испугалась, даже их реакции. Да, собаки мои на него гавкали, ну, я уже рассказывала. Собаки мои на него, на его собак гавкали. Он и он мне, да, он мне постоянно, заткни своих собак. А чем больше он орёт, тем больше они гавкают. А я их удержать не могу, потому что они же не на поводке, троих собрать по всему полю не могла, вот и это. Что ты твои собаки ещё Да, да, я их просто держала, двоих, которые самые такие активные, гавкающие. Кока и Пеппа. А, а, а, а пенатка, когда она одна, если ее не держит, она боится. Она такая хитрая. Да, хитрая. Ну, как наша. Но самое интересное, что люди подскочили. Mm -hmm. Кто-то на работу шел, это утром было. Кто-то чего-то куда-то говорит, давай я тебе твои, свои контакты оставлю в полиции. Если чего, пусть они звонят. В общем, полицию вызвали. Ну, Ой, так знаю. было прикольно. Люди хорошие. Я да. вот, например, да, что не возьми, тысяч случаев. Я, например... Наклонилась, шнурок у меня развязался на кроссовке, только наклонилась завязать, присела. Ко мне женщина, идущая на встречу, бегом подбегает, говорит, it's okay, it's okay. Нет, ю как там, you, are you okay? I'm okay, are you okay? it's okay. Mm -hmm. Она что-то еще сказала, но ну, я же английский не знаю. Ага. Ну, типа, все... все, ну ладно. Ага. И, и показываю, что вот я завязана, а ну... Нормально. Ага. Итак, такие случаи. А как меня это вот, по Сратфорду. гуляю, особенно почему-то там. И особенно почему-то чернокожие. Хэллоу мэм, Все со мной здороваются. Я думаю, что они со мной здороваются? Они меня знают, что ли? Может, я на кого похожа? Почему они здороваются со мной? И так это, улыбаюсь. Думаю, может, я на королеву. Королевиш на Потом я просто поняла, что там как страна, что-то чуть окраина, а Ну, как в деревне, все с друг с другом здороваются. Вот и все.